Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Стрелец! Сегодня мы с вами поговорим о том, что же ожидает вас в ближайшие три недели, со 2 по 26 июня. Именно в это время Венера будет двигаться по знаку Зодиака Рак. Для вас Рак связан с восьмым домом. Сейчас я отмечу все дома, для того, чтобы было удобнее их рассматривать. Ну, так будет удобнее. Значит, Венера будет идти по вашему восьмому дому, он связан с наследством, с кредитами, с чужими ресурсами. То есть, эта тема будет для вас актуальна. Я могу сказать так, что все, что будет касаться семейных ценностей, будет делаться для общего блага, для всей семьи, то у вас будет получаться. Удача будет на вашей стороне. Причем, вы знаете, в этот период возникнет как-то желание порешать любые проблемные вопросы мягко, без какого-либо жесткого взаимодействия. Захочется как-то укрепить свои отношения. Любые... Даже переезды могут быть на этом периоде достаточно удачными. Кстати, если вы переезжаете на ретроградном Меркурий, а он как раз будет ретроградным до 23 числа, это признак того, что вы переезжаете не навсегда. То есть через какое-то время вы вернетесь обратно. Еще это указание на то, что в делах, в финансовых делах, вашего партнера должны произойти улучшения и эти улучшения должны произойти со 2 по 7 июня либо же 17 по 22 именно в это время Венера будет образовывать два очень гармоничных аспекта. Один со вторым сначала будет делать тригон к Юпитеру в вашем четвертом доме. То есть это уже говорит о том, что человек непосредственно связан с вашей семьей. И второй период это уже будет аспект от Венеры к Нептуну. И он, вот он, Нептун. То есть. Вы как будто бы получаете большую прибыль, обогащаетесь через своих партнеров. Улучшаются дела ваших партнеров, улучшаются дела и у вас, и у вашей семьи. семьи. Также это признак того, что может быть какое-либо крупное приобретение. Могут быть э ну, могут быть ремонты, улучшение своих жилищных условий, какие-то подарки непосредственно связанные с членом вашей семьи, то есть какие-то крупные. Получение, что-то крупное вы получите, очень важно такое, что ну, не просто не каждый день, но и даже иногда и, и раз в году не бывает, и иногда и раз в 5-10 лет, поэтому эти периоды могут быть для вас очень интересными. Также это благоприятный период для зачатия, пополнения в семье и приобретения. Ну хорошо, с чем вы вступ... мы вступим в этот период? Обратите внимание, что мы вступаем в этот период на... в процессе затмений. Я готовила видео отдельное по коридору затмений, которое состоится или состоялось для вас, кто когда будет смотреть это видео с 26 мая до 10, ию... 10 июня. Посмотрите его. Оно вас тоже затронет, не всех, но определенную категорию стрельцов. Также тут еще у нас добавляется ретроградный Меркурий, который начал свое движение в ретроградную фазе в доме партнерства у вас 30 мая. Это показатель того, что до 23 июня вам, может быть, будет как-то трудно договориться со своими партнерами, может быть, вас будут как-то не так понимать, как вам хотелось бы, какие-то споры, недомолвки. И лучше всего на этом периоде просто спокойно и тихо решать те вопросы, которые стояли, ну, те задачи, которые стояли перед вами и до ретроградного Меркурия. Уже после того, когда он пойдет прямо, это будет после 23-го, вам будет с ними достаточно легче договориться и порешать какие-то важные свои дела вместе с ними. Хорошо. Также здесь любые знакомства до 23 числа и вообще любое вхождение в партнерство, оно не будет удачным, оно будет коротким. Тоже это учитывайте. Дело в том, что когда Меркурий проходит свою ретрофазу и переходит в прямое движение, то наши принятые ранее решения, они переосмысливаются. И мы начинаем сомневаться, а правильным ли было наше решение. И очень часто мы его меняем и отказываемся от него. Хорошо. Еще. Учитывая, что с 11 Марс переходит в ваш девятый дом с 11 июня, то можно сказать, что наступает благоприятный период для дальних поездок, для путешествий, для взаимодействия с иностранными лицами, с иностранными компаниями, для расширения своей деятельности. Может быть, кто-то захочет учиться, получить высшее образование, что-то оформить юридически. Какие-то очень важные документы тоже для этого период благоприятен. Еще интересный период с 12 по 15 Венера образует аспект к благоприятный аспект к стилю Урану, который у вас находится в зоне работы. Здесь возможно неожиданные получения финансовых ресурсов, на которых вы даже не рассчитывали, а может быть рассчитывали и забыли. То есть приятные финансовые поступления, кто болел выздоровление, достаточно благоприятные будет этих несколько дней. А вот с 20-го то 24-е постарайтесь как-то не выходить из эмоционального равновесия. Ну, хотя будет тяжеловато, поскольку Венера будет находиться в оппозиции к Плутону. Плутон в вашем втором доме денег, собственных ресурсов, а Венера в кредитных, либо в деньгах своих партнеров. Здесь могут быть какие-то сложности в договоренностях по чужим ресурсам, по наследству. Здесь придется немножко за что-то. Ну, Если не повоевать, то попереживать. Но тут вам следует не оставаться в стороне, а принимать активное участие в решении данных вопросов. Поскольку там такая ситуация, где можно вполне рискнуть и выиграть. Ну что ж, по астрологическим аспектам мы закончили. Вроде как везде прошлись. А, а, вот к дальнейшему рассмотрению мы сейчас поступим. сегодня мы будем рассматривать основных два аспекта это работа, это любовь и основной совет на трех колодах. значит первая работа по работе у стрельцов все складывается как нельзя более удачнее Тут, у скупков говорит полной гармонии эмоциональной, вам все нравится, все устраивает на своем рабочем месте. Скорее всего, большинство из вас занимает ту должность, которая, о которой они давно мечтали, и посвящая которая свое время, они получают огромное удовольствие. То есть не работать не ради денег, вот, или не только ради денег. Плюс здесь еще двойка жезлов, то есть здесь возможно либо два варианта, либо две подработочки, а может быть ну, кому-то что-то предлагают, ну, или же вы находитесь в тандеме с некой такой королевой пентаклей женщина, которая уверена в себе, которая твердо стоит на ногах, хозяйка. Вот если у кого есть такая женщина в позиции руководителя или партнер ваш равноценный, то вот с ней у вас очень прекрасные взаимоотношения будут построены. И очень долгий, совместный, такой качественный труд. Хорошо. Что касается любви. Ну, здесь первая ситуация для девочек будет. У вас здесь выпадает король кубков. Это... Дядечка, он относится к стихии вода, либо рак Скорпион, либо же это просто для кого-то ваш муж, например, потому что часто он олицетворяет внимательного человека, который является вашим мужем, уделяет вам внимание. С ним у вас глубина эмоций. Глубина эмоций, чувства взаимные, причем чувства, возможно, и желания как-то разнообразить ваши отношения, включает какую-то свою фантазию судя по следующей карте есть страсть и есть желание разнообразия ваших взаимоотношений то есть человек к вам стремится он пытается вас завоевать он пытается за вами успеть за ваши неуемные энергией и он хотел бы хотел бы, то есть он наслаждается взаимоотношениями с вами хотел бы, чтобы так все продолжалось, даже лучше так, теперь для мальчиков Тут есть некое разочарование относительно девочки. Девочка, видите, здесь уходит. Вот некая дама уходит, а уходит она от чего? От правосудия. Ну, у меня два варианта. Либо мальчик женат, либо девочка замужем. Ну, вероятнее всего, для, него, для нее очень важно как раз, чтобы она была в браке. Чтобы она оставалась в браке. Но здесь по пятерке огня есть... Показание к тому, что может быть конкуренция. Здесь, видите, на мужчину нападают много женщин. То есть, возможно, человек пользуется большим вниманием со стороны противоположного пола, а ее это не устраивает. Она хочет более серьезных и ответственных отношений. Главный свет для вас. Тут очень интересно. Тут выпало две земные карты. Первая – король радуги. Второе. Королева радуги, а между ними компромисс. Причем все карты земные, они все говорят о достатке, о довольстве друг другом, о равноценном взаимном обмене. Очень важно в своей паре, которая у вас есть, стремиться вкладываться друг друга на равных условиях. Только таким образом вы сможете вытянуть поз, который вы сами перед собой возложили. Ну и есть шанс, что у вас все получится. Произойдут перемены, преображения, вы станете, или вы уже являетесь таким образом главным мастером своего дела, главным человеком, который управляет своей жизнью. Только от вас все зависит, как будет дальше. Так, на этом мы прогноз заканчиваем. Надеюсь, что он был для вас интересен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих прогнозах.